Посчитал я комментарий к предыдущему видео и решил, что надо посмотреть, как зависит очиха от расстояния между динамиком и микрофоном. Посмотрел примерно от такого расстояния, это 2 см, до примерно такого расстояния, это 1 метр. Как видите, на расстоянии 2 см. Расстояние между микрофоном и динамиком много меньше, чем расстояние до ближайших отражающих поверхностей, кроме стены. Стена не считается. Поэтому я предпочитаю мерить, когда микрофон близко. Что я потому что хочу получить чиха динамика, а не очиха конструкции в комнате. Вот. Когда я ставлю микрофон на таком расстоянии, я понимаю, что уже отражение от динамика например, от пола и в микрофон, а расстояние уже сравнимо. Следовательно, громкость этого отражения будет тоже сравнима. Соответственно, АЧХ будет другой. Поэтому я не меряю с расстояния метр. Но тем не менее, ради эксперимента я это сделал. Посмотрим, что получилось. Сначала вот для этого динамика, маленького. На одном метре шум в АЧХ просто чудовищный поэтому я хотя бы какое-нибудь сглаживание таки сделаю вот теперь можно на что-то хотя бы смотреть вот сначала я мерил на расстоянии 100 миллиметров или 10 сантиметров как кому нравится И здесь вот эта особенность, с которой я не могу понять, откуда она берется, она, пожалуй, наиболее выражена. В... На большем расстоянии, вот это 200 миллиметров, форма особенности меняется. Величина ее, она как-то, то есть, если раньше это был такой провал, за ним ступенька, то теперь это какой-то просто провал. А... В общем, амплитуда его примерно такая же. Здесь уже вообще трудно понять, есть этот провал или нет его. Как будто бы нет, но просто уже отражения в комнате настолько мешают, что ничего не понять. Теперь, если мы уменьшаем расстояние, вот ступенька уменьшилась по величине. На расстоянии 2 см ступеньки вообще почти нет. Ну, она еще есть. И благодаря тому, что мы стали совсем близко к динамику, он она стала совсем гладенькой прямо. Но в целом ступеньку видно даже лучше, но по величине она меньше. Теперь для другого динамика. Вот для этого посмотрим. На расстоянии 10 сантиметров, вот эта кривая, здесь, ну, особенность имеет, если она и есть, то она имеет другую форму. Здесь нет сначала провала, здесь такой просто подъемчик. И она есть тоже в более короткие расстояния, и она уменьшается по амплитуде. Еще можно заметить, что вот тут какая-то такая зависимость, вот тут какой-то такой пик, и он уплывает, его положение по, частот, по частотам меняется с расстоянием. Тут тоже меняется. Что это такое все, я не знаю. Это надо долго и мучительно разбираться. Но в общем, после того, как я снял зависимость от расстояния, мне становится понятно, что, по-видимому, здесь эта особенность тоже есть. Просто она немножко по-другому выглядит, она не так очевидна. Так что вот, рую дальше.